разрушительной войны. Так что, согласно опубликованному докладу, России для ее захвата понадобится приблизительно 36 часов. Параллельно с этим будет проведен массированный удар по Великобритании, который, как мы уже выяснили, займет еще меньше времени. Сытые шведы, датчане и прочие норвежцы явно не захотят ввязываться в войну. Так что... по